Одноклубники, всех приветствую. У нас наступила зима, снег валит белыми мухами. У нас на отправке сразу два мотобуксировщика. Город Курган и город Кузнецк. Данные буксы представлены в разных комплектациях, разные модели. Тут у нас стоит букс на 500 гусеницы при длине базы 1450. На буксе установлен мотор Zongshan 15 сил с катушкой на освещение 9 А, пара в базе на 36 Вт. Усиленная сальниковая цепочка уже входит в базу, за нее доплачивать не надо. На буксе установлена подвеска катковая, мягкая, независимая. Рядом с ним стоит буксировщик мини на 380 гусенице длиной базы 1 метр. Данный буксировщик уезжает в курган. Букс представлен на подвеске катковой. Мягко, независимо и также эту подвеску можно поменять на склизы, на жесткие. А мы никого не ограничиваем крепления и место позволяет это сделать. На данном буксе стоит тут успокоитель. Здесь установлена усиленная цепочка, но без сальников. Рама на маленькой собачке сделана из листового металла П-образная. В базе сразу полноценный фаркоп, аналогичный, как мы ставим и на 500-е буксировщики. Мы будем ждать обзора и отзыва от наших одноклубников. Всем спасибо за просмотр! Пока.